Поехали. Здрасте. Что у нас сегодня такая модная лекция? Я собирался рассказать на этой встрече о, о своем жизненном пути. Но не обо всем жизненном пути, а о последних полуков годах. Примерно полтора года я занимаюсь тем, чем я занимаюсь. И вот этим последним летом я провел в Таиланде социальный эксперимент в деревне звездочетов. Прошлой зимой я занимался организацией этого эксперимента, подготовкой. Также был в Челябинске год назад. Сейчас я вернулся уже сюда, более-менее постоянно. Буду продолжать заниматься здесь. А что это было, деревня Звездочетов, что это было? Это комплексный вопрос. Это была, была моя попытка организовать людей для того, чтобы продемонстрировать им новую общественную модель, новую экономическую модель. А на тот момент, когда этот эксперимент был, для общественной модели все было готово, для экономической не готово и по сей день, конечно же. Центральным элементом новой экономической модели должна быть некая, некая компьютерная программа. Я занимаюсь разработками этой программы, но пока еще рано говорить о том, что я в, в каком-то направлении продвинулся. Наверное, примерно в том же направлении и на том же самом этапе нахожусь, что и Facebook с разработкой искусственного интеллекта. Только они тратят на это миллионы долларов, Google, Facebook и другие компании. А я трачу на это только себя и нескольких человек, которых мне парю мозги. Но, несмотря на это, мы в одной и той же точке пути. У них нет искусственного интеллекта и у меня нет искусственного интеллекта. Он разный, наверное, будет, если у кого-то он будет. Что в деревне Свистачёта все было очень весело. Как я и говорил до начала этого мероприятия, все приглашались в Таиланд пожить там какое-то время, вполне, может быть, и неограниченное время, потому что наверное, на сегодняшний день по-прежнему есть дом, в котором мы жили, и он также свободен, например, мне можно было бы жить. Но вот мне это не... теперь не интересно, я туда уехал. Но все могло быть иначе. На тот момент э, я договорился с местными, с местными людьми о том, что у меня будет некоторое количество земли, на которой я могу что-то построить. Мы изначально планировали такой инфантильный проект построить э, парк, парк развлечений в джунглях с, с домами на деревьях, там, с мини-водопадами, выкопали там руд который можно превратить в бассейн, поставить бунгало и наслаждаться жизнью по причине того, что у нас на этот земельный участок была проведена электрическая линия, хорошая достаточно по мощности, и оптоволоконный кабель, то есть у нас был оптический канал интернета. Интернет был неограничен. В связи с этим ничто не мешало нам заниматься какой-то минимальной хозяйственной деятельностью для поддержания штанов и существовать в новых, в новых и географических, и бытовых, и социальных условиях. Для этого я написал пользовательское соглашение, которое каждый, кто туда приезжает, автоматически принимает. Но У нас люди отнеслись к нему очень, очень расхлябанно, и, соответственно, отсеивались из эксперимента, люди отсеивались, на подступах в деревню Звездочетов я их встречал, мы разговаривали о пользовательском соглашении, они принимали решение, что пункты пользовательского соглашения их не устраивают, и они разворачивались и уезжали. Ну, не все, конечно, если бы все, было бы и печально, и, наверное, я был бы дурак. Кто-то и не уезжал, кто-то остался. И вот с ними мы и, и работали. Работали и над программой Zera и работали над совершенствованием социальных механизмов взаимодействия, и какие-то острые вопросы обсуждали. Собственно, такой вот форум у нас был на природе. Все закончилось этим летом, я закончил эксперимент, потому что извлек из него все данные, которые хотел из него извлечь дальше можно было бы оставить все как есть для того чтобы наслаждаться жизнью но пока еще рано наслаждаться жизнью если хоть кто-либо на этой планете страдает что с ними делать так вот деревня звездочетов закончилась в том месте и приехала вместе со мной сюда выводы, выводы я держу в тайне потому что они не очень утешительны с одной стороны, они очень, они очень благоволят нынешней власти. Например, все те, кому выгодно сохранить, сохранять все, как есть сейчас, вот можно, можно сказать, что выводы моего эксперимента наводят меня на мысль о том, что они очень хорошо устроились. Свергнуть их или что-либо изменить, или организовать жизнь хотя бы даже в маленькой группе или в социуме как-то иначе, не так как научили нас в детстве ее организовывать. То есть прервать наследственную передачу жизненно важной информации. То есть как, как нам жить, как нам выживать, как нам общаться с людьми, как нам добиваться поставленных целей и так далее. Вот, вот это все по-другому. Да. Вот, были готовы измениться, только немногие. Были готовы принять новые правила игры. Очень, очень такой узкий сорт людей это самоубийцы, это люди, которые отказались от общества уже каким бы то ни было причинам. Либо общество от них отказалось. У меня не было, не было возможности пригласить заключенных, сейчас отбывающих наказания в тюрьмах, потому что они подневольно не могут прийти, добровольно. Но была возможность общения с этим контингентом людей и, конечно, конечно, конечно, вот, они вполне себе в состоянии принимать новые правила игры, потому что это новое общество, в котором они могут развиваться вполне себе, не причиняя никому вреда, например. А, потому что это общество, в котором, может быть, и есть изъяны, но, но они не такие, как, как нынешние, нынешние изъяны. И если воз, возможны какие-то противоречия или столкновения интересов, то, по крайней мере, они не настолько непреодолимы, не как сейчас. Либо Механизмы их реализации совсем иные. Например, сейчас, если э, у вас много денег, вы можете пренебречь любой норме закона, потому что вы можете подкупить, вы можете запугать, нанять людей, которые запугают. Вы можете все что угодно, потому что у вас есть деньги. Соответственно, это ставит вас выше тех людей, которые, у которых денег нет, которые вынуждены жить под законом, то есть подчиняться этому закону и э, ущемлять свои права. Ну, закон ведь э, так построен да мы жертвуем частью своей свободы для благополучия общества вот кто-то этой свободы не жертвует а, и к ним вопрос да то есть, а, а почему вы такие говнюки ну, ну и ладно ну и какие есть собственно мы же тут все они миромазаны, в одни детские сады выходили тут, тут даже не разговор о том с кого сейчас требует справедливости. У нас даже нет понимания о том, какой эта справедливость должна быть. Она должна быть какой? Космической или человеческой? А если человеческой, то справедливость какого общества больше справедливая? Я видел много обществ. И маленьких, и больших. И везде там все по-разному. Что наталкивает меня на мысль о том, что вместо того, чтобы искать, делать уступки, и оставлять нормы, нормы нашего социального общения и все социальные институты. Надо, надо просто начинать их с нуля. В этом есть сложность и в этом есть прелесть. Сложность заключается в том, что это очень долгий процесс. Это процесс воспитания, воспитания одного или нескольких поколений. То есть это образовательная программа. Я вернусь об этом чуть позже, потому что это часть того, чем я сейчас буду заниматься в Россию по приезду. Но так или иначе, как бы это длительный процесс обучения людей. А прелесть в том, что у них появляется альтернатива, то есть чем, чем в жизни им пользоваться и как им самим себя реализовать. Будет уже не только в контексте нынешней политической, государственной, экономической, любой системы, которая сейчас существует. Появляется еще одна еще одна форма взгляда, еще один протокол взаимодействия, так скажем. То есть, и прелесть в том, что они уже более-менее готовы, потому что это протокол взаимодействия в интернете. И сейчас я говорю о поколении людей, которые родились со смартфоном в руках, у которых уже была социальная сеть предустановлена телефоны, которые пользуются сейчас а, с рождения фейсбуками, твиттерами и так далее. Они уже очень хорошие пользователи интернета и смартфонов, социальных сетей. А, давайте мы немножко урежем сегодняшнюю, сегодняшнюю вот такую лекцию, лекцию как лекцию, потому что это очень долгий разговор. Конечно, все эти вопросы я вынес отдельно в.. В отдельные лекции, даже в курсы лекций, это не, не полтора часа, для некоторых лекций придется просидеть у меня здесь неделю или, или больше. Всем по-разному потребуется. Все это мы будем выкладывать на ютубе, все это будет как-то освещаться, ведем инстаграм, публикуем что-то о своей деятельности. Не будет никакого железного занавеса, как был в деревне, например. В деревне был железный занавес. В деревне мы не позволяли никому заглянуть внутрь, потому что это бы помешало э, нашему внутреннему распорядку и тому, как, как мы там взаимодействуем. Поэтому, собственно, ли, лишних людей, людей, которые не приняли э, пользовательское соглашение, нам там не нужно было. Это бы повредило эксперименту, потому что э, это очень, очень узкий, узкий Круг, круг людей оказался, которые могут принимать участие в этом эксперименте. Ну, они сами себя и определили, собственно. Это польза, польза длительной подготовки и польза... Я э, Рабочий процесс я бы назвал его так. Ты делаешь, что можешь, а получается, что получается. Изначально, конечно, там был проект на Бумстартере, чтобы собрать какие-то хоть какие-то деньги, потому что единственным инвестором деревни Звездочетов был я и моя тайская семья. Но, ну да ладно, это все мелочи и лирика. Ресурсы нам не критичны, умы нам критичны, умов мало. Но ничего, они рождаются новые и с ними можно работать, они достаточно пластичны. Люди хотят новую информацию получить. Вот, пожалуйста, к вам в Челябинск приехал еще один канал поступления новой информации. Я буду рассказывать о своих путешествиях, о каких-то, не знаю, бытовых моментах, о, о, о человеческих моментах общения, о других мирах, не знаю. Для, для многих это достижимые, конечно, там, вещи, поехать в Гуай или пожить в Индии, или пожить в Таиланде, там, в Азии где-то. Для кого-то это пока недостижимая роскошь, сменить свой образ жизни настолько, переменить географическое положение. Кто-то боится это сделать. Вот, пожалуйста, приходите к нам на живые мероприятия сюда в Пытошную, для того, чтобы задать мне какие-то вопросы или посидеть меня послушать. Темы лекций, их расписание мы будем выкладывать в официальную группу в Пытошной. Прошу прощения за сегодняшний звук. Мы еще не успели здесь сделать звукоизоляцию, поэтому вы слышите эхо. Как только у нас появится микрофон, как только у нас появится здесь студия, мы здесь зашьемся звукоизоляцией, эхо не будет, и будут нормальные трансляции. Сегодня вы у меня стоите на подоконнике, например. то есть У меня даже треноги нет для, для камеры. И ко мне сегодня на лекцию пришел сегодня человек. Вот мы сейчас по, по, по итогу немножко послушаем его комментарии или вопросы горячие вопросы к кантону если у нас останется на него время конечно а, вот кстати сколько там сейчас у нас времени а я пока отвлежу нет на, на, на счетчике камера у меня была программа на сегодняшний год а, так вот. про спасибо по, по э, схеме Значит, про социальный эксперимент деревни звездочетов будет посвящена целая, целый курс лекций на которых я расскажу о том как мы обустраивали быт какие у нас были взаимоотношения э, как мы вообще там все это жили это проходило несколько месяцев и было достаточно интересно потому что помимо того что это совсем другая э, природная среда это совсем другие обычаи местных людей все было по-другому, все было в новинку, и для них, и для меня. И я приобрел безграничное количество опыта, и это очень сильно протолкнуло меня в моих исследованиях. Ну вот, тема себя исчерпала, сейчас мы начинаем новую. Новая, это называется Академия, Академия Странника. Под эгидой Академии Странника мы будем давать здесь лекции. Я буду рассказывать о шаринговой экономике, о кибернигилизме, о языке Матлин Краб, на котором будет написана программа ЗЕРА, которая будет являться облачной системой поиска и перераспределения материальных и нематериальных благ. И по большому счету ее можно будет назвать единым глобальным думателем, размером с весь интернет. Насколько она получится искусственной и и о всех тонкостях ее создания, пожалуйста, приходите на наши оффлайн-встречи, либо задавайте вопросы в сети, но я не обещаю, что я найду время на них ответить онлайн. Предлагайте свои форматы взаимодействия со мной, потому что я сейчас сижу в Челябинске и вот в этой пытошной. Все, что я смогу из этой пытошной для вас сделать, пожалуйста, волком. Что, чем будет заниматься Академия странника? А, так, это пытошная и кибернигилиста. Помимо всего этого будет еще а, такой магазин, магазин или барахолка, а, лавка звездочета. Это объединенное усилие всех людей, которых я встретил на своем пути. Я 13 лет путешествовал и познакомился с достаточно большим количеством талантливых и очень приятных людей, которые могут заниматься бизнесом. И мы сейчас все наши усилия приводим в одну точку, то есть мы будем пере... переправлять товары из, из всей Евразии, Там Индия, Ближний Восток, Азия, Юго-Восточная Азия. Везде где-то есть люди. И если вы один из этих людей, пожалуйста, напишите мне. Со мной приятно работать. Я надеюсь, что и с вами будет приятно работать. Это интернет-магазин и офлайн-магазин здесь. Все, что на мне надето, все, что я использую в кадре, наверное, можно можно приобрести, можно попросить, начиная от маленьких брелков и заканчивая чем угодно. Так, если у нас есть минут 10, я с удовольствием сейчас прочитаю декларацию кибернингелиста и разъясню ее. Есть? Девять. Да. я его уже зачитывал поэтому уже, уже пройдем мимо да я не уверен что там, 10 минут или 40 минут или несколько дней хватит на то чтобы я объяснил почему вот эти 36 пунктов вот так случилось это исчерпывающие э, пункты декларации кибернигилиста. Если они что-то и добавятся, то ну, пока я жив, не знаю. Но сколько раз я к ней возвращался, столько же раз я понимал, что там есть даже лишние, и мы будем их, наверное, даже как-то выстраивать. Какие-то будут раскрываться, какие-то глубже, для каких-то нужно будет пояснения давать, какие-то очень поверхностные. И не настолько.. Спорное. но тем не менее 36 пунктов ну, декларации кибернигилиста я понимаю, что это очень много для того, чтобы запомнить это 36 тезисов и все они являются некими, некими какими-то утверждениями, которые не всегда понятно, почему нужно соблюсти, почему нужно применить их к самому себе для взаимоотношений но э, так случилось, они не случайны они являются логическим продолжением и э, результатом работы над программой ZERO, это некая интерпретация математического протокола программы на человеческий язык для того, чтобы и мы, ну, как общество, как люди, и программа ZERO. работали примерно на одном и том же языке и находились в одном морально-этическом поле. Ведь недаром, недаром многие люди спорят очень много о том, что искусственный интеллект или машина никогда не будет обладать некой моральностью для того, чтобы ценить жизнь, например, или быть справедливой. Гуманный. Но э, ну давайте посмотрим на этот вопрос так. Э, наши тела ⁇ это системы клеток. И каждый из этих клеток в любой момент времени готова подчиниться э, организму, то есть какому-то я, который выдает ли приказ на саморазрушение, на смерть. То есть наши клетки в организме умирают, потому что их попросили умереть, и они с благодарностью выполнят свою функцию, умирают. В такой системе наше тело для наших клеток является неким божеством. Они не представляют себе мироздание и существование вне этого тела. Все что, все, что происходит внутри наших тел, подчинено некой неким процессом это биологическое биологический обмен веществ мы кормим наше тело, наше тело позволяет нам что-то в этой жизни делать так уж мы это все интерпретируем да? вот тот, та программа Zero о которой идет речь она будет относиться к нам как раз как к клеткам тела это некий некий следующий уровень уровень объединения И и эта лекция, она тоже уже несколько раз проговаривалась и вы могли это все читать и все это слышать, но за разъяснениями, пожалуйста, вот в эту комнату или в комментариях, это естественный ход эволюции. Если мы не делаем эволюционных скачков, мы вымираем, как динозавры. Здесь спорный вопрос, сколько времени нам осталось до вымирания. Но если мы не произведем никакую новую систему, которая будет более глобальной, чем на наша система, а мы закончим свое существование. Это очевидно. Ну, Кто-то другой продолжит, наверное, развиваться, там, кенгуру эволюционирует для общества, как, как сейчас наше. Но, тем не менее, это очень такой для футурологов вопрос. А что ж, спасибо за просмотр, спасибо за то, что были вот сегодня с нами. Пожалуйста, приходите сюда на офлайн встречи оставляйте свои комментарии в Ютубе, вступайте в группы, подписывайтесь на Инстаграмы, принимайте участие в наших офлайн встречах потому что, вот, как раз забыл, Академия странников в этом году планирует провести на территории России социальный эксперимент это будет уже деревня Звездочетов 3.0. У нее есть отдельное название. Табор 21 века. Этим летом я собираюсь продемонстрировать всему русскоговорящему населению работу шаринговой экономики в условиях сельскохозяйственной деятельности Российской Федерации. Вот Нашего умеренного пояса Урала. Это будет происходить на границе Челябинской и Курганской области. Для Это того, же. чтобы попасть Табор, вам нужно приехать на сходняк. Вся информация там в сети есть, я вам просто объясняю алгоритм действий. На сходнике будет небольшой фестиваль, это будет, не знаю, праздник весны, как хотите называйте. 28 марта это еще и мой юбилей. Мне было бы приятно встретить своих друзей и не только. Я вообще с удовольствием познакомлюсь с новыми, с новыми людьми. Мы Посидим, покушаем шашлыков, это очень красивое место, я бы вырос. Мы поговорим, о чем хотим поговорить, мы побегаем по лесу, будет активность некая, еще пишет. А, то есть, вообще у меня для вас много всего приготовлено. Вопрос к вам. Вы готовы? Вы хотите? Давайте по фану. Соберемся, соберемся на, в конце марта на некоторый такой фестиваль, сходняк. Мы обсудим, обсудим там много всего и повеселимся. Кто захочет остаться, то тому будет уже понятно, как он это сделает. И все это лето в том самом месте, где будет проходить сходняк, будет где-то рядышком тусоваться табор, который будет вести сельскохозяйственную деятельность. Для троллинга сразу поясню. Это моя земля, моя личная земля. Делаю, что хочу. Я потомственный фермер, я вырос в деревне. Я с удовольствием покажу и научу тому, чему научил меня мой дед. И потусуюсь на своей территории. Куда вас приглашаю? Сходняк, табор, кибернигилизм, пытошная, welcome. Меня зовут Антон Филин, спасибо, что были со мной сегодня. Чао!